Мы летим в Краснодар. В Краснодар меня пригласили для вручения нам премии, достаточно существенной премии. Развитие регионов, лучшее для России. Я уже не помню, какая там у нас была номинация. Что-то типа лучшая франшиза в области индустрии развлечений. Но ну, в любом случае сейчас наша награда появится у вас тут, и вы на нее все посмотрите. Уже год, как я веду канал, и теперь, куда бы я ни приезжал, я обязательно хожу в лазертак. Я тебя буду править, ты а, не обращай мне внимания. А, а, а, я не могу не обращать внимания, когда меня трогают другие мужики. Куда бы я ни ездил, я всегда теперь посещаю Лазертаги. И именно эта часть путешествия в Краснодар оказалась самой интересной, потому что я не ожидал такого. Я думал, что все произойдет совершенно не так, как случилось на самом деле. А как это случилось, вы увидите в этом выпуске. Поэтому лайкайте видео, подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик и... Что долго рассказывать о первой части моего путешествия в Краснодар? Самолет комфортный, летели быстро, два часа Сам город поначалу не сильно впечатлил, потому что прилетев в Краснодар, я сразу же отправился в гостиницу Где проходила конференция, которая плавно перетекла в церемонию награждения, вручения премии Мы находимся в Краснодаре в отеле Шаратон. Сейчас направляемся на конференцию под названием «Лучшее для России. Развитие регионов 2019», где я буду выступать с докладом о текущем статусе Лазертага, о его развитии, о его популярности. Так что Лазертаг шагает по стране. И вот уже на достаточно серьезные конференции нас приглашают. У меня было небольшое выступление. Я рассказал о текущем статусе лазертага, о том, куда идет эта индустрия о месте лазертага в современном мире, в современной индустрии развлечений. Это было достаточно интересное выступление, потому что до этого я выступал только на конференциях, посвященных именно индустрии развлечений, где представлены профессионалы, которые знакомы с этим совсем. И, в общем, там было попроще, потому что не надо было людям объяснять, что же такое. Здесь же была конференция широкой направленности, там были мусороперерабатывающие завтраки магазины продуктов, в общем, очень много разной информации, поэтому это новый опыт, опыт весьма интересный. К сожалению, из-за того, что я был один, я не смог нормально это заснять. Я не взял с собой петличку, у меня с собой только GoPro и телефон, а главное, я не взял с собой Никиту. Поэтому этот выпуск, мое путешествие в Краснодар, будет у нас в формате live. Так что привыкайте ко мне с такого ракурса и еще раз... Go, Нас наградили, нам вручили премию Теперь мы официально Серьезная компания Не просто так, какая-то кучка Людей, которые открывают Самые классные лазертаги в мире Теперь мы, как минимум, одни из лучших В России, благодаря этой премии Так что нам есть чего гордиться Если вы согласны, что это достойная премия Пишите в комментариях, лайкайте это видео Это премия, наши старания Я думаю, что вполне заслуживают Вашего лайка или премию. Теперь мы являемся лучшей франшизой в области досуга и развлечения в России. По мнению фонда лучшее для России. Присутствуют представители э, государства. Начался следующий день, и я отправился по намеченному графику, прямо рядом с гостиницей, где я жил. Находился э, Космик, в котором, собственно, был лазертаг. Оборудование Рифт. Как раз по поводу этой арены у меня были самые большие сомнения, потому что были опасения, что мне не разрешат снимать, меня не пустят на арену. Ну вот, настал новый день. Награда получена. Парадный костюмчик убран в кофр. И, как оказалось, прямо рядом с гостиницей шаратон, в которой проходила церемония и в которой я обитал. Находится торговый центр Красная площадь, в котором э, располагается развлекательный центр Космик, где, судя по Яндекс-картам и судя по сайту Космика, есть лазертак. встретили очень радушно замечательная девочка инструктор менеджер и заместитель управляющего которые спросили что я снимаю я рассказал им про наш блог они сказали очень интересно подписались на канал если вы нас смотрите вам привет я правда обещал что этот выпуск выйдет чуть чуть раньше но выходит он только сейчас и собственно я посмотрел на арену в космике в краснодаре а вот теперь обратите внимание как тяжело мне снимать вот я сижу, снимаю себя на GoPro, а Никитос, наш человек-оркестр, оператор-монтажер, он кушает, кушает бургеры. Пожелаем Никите приятного аппетита и поставим лайк и коммент. Приятного аппетита, Никитос. Помимо лазертага, там есть лазерный лабиринт, очень интересно оформленный, в стилистике такого города. И что мне показалось очень интересной и, в принципе, хорошей идеей, это потолочное пространство лазерного лабиринта и лазертага, оно объединено. Соответственно, запуская дым в лазерном лабиринте, он уходит наверх и опускается в лазертаге и наоборот С одной стороны, музыка немножко мешает, с другой стороны, ну, в общем, забавно Если у вас есть лазертаг и вы хотите какой-то дополнительный заработок, можно отгородить часть арены и сделать там лазерный лабиринт Собственно, так и было сделано в космике, судя по всему Не самая плохая арена, на которой мы бывали но, конечно, хвалить тут тоже не за что. Очень тонкие стенки, которые шатаются. Нет светящегося ковролина. С точки зрения безопасности все в порядке. Торцы стен закрыты. Пожарные системы все есть. Уж не знаю, работают или нет, но я думаю, что работают. Торговый центр большой. Космик тоже достаточно серьезная сеть. Очень темно на арене. Неинтересные рисунки, но зато каждую разрисовали индивидуально. Есть несколько концептов и под кирпичную стену И летающие какие-то тиродактили на стенах нарисованы Качество рисунков, конечно, очень низкое Но разнообразие, ну, в принципе, ок Очень маленькая площадь у арены Ну, так, по ощущениям, метров 150-200 Оборудование рифт, состояние нормальное Всего 18 жилетов, из них 17 работают За техническим состоянием следят Так что за оборудование сказать ничего не могу Однозначно плюс за персонал Леся молодец, Леся тебе привет Спасибо за то, что все мне показал и рассказал. Ничего хорошего про арену сказать не могу, ничего плохого в принципе тоже. Ну, как бы стандартная арена в регионах. Сейчас так строить лазертаги уже не стоит. А дальше началась самая интересная часть нашего путешествия, потому что я отправился в один из двух клубов, которые называются CyberTag, как ни странно, хотя обо... работают на оборудовании Rift. Оба открыты достаточно давно, еще до появления оборудования, которое сейчас называется также. Ну, судя по картинкам, достаточно, ну как бы стандартные клубы, э и мне казалось, что администрация в этих клубах должна быть достаточно добродушной. Оказалось что все совсем не так. И когда я приехал туда э ну, с... Полностью с поднятым забралом, никак не прятал камеру, ничего не хотел из-под полы снимать. Зашел, сказал, здрасте, у меня блог, хочу снять вашу арену. Мне сказали, нет, меня не, не пустили. Я связался с руководителями, я долго пытался договориться по-хорошему с администраторами. На самом деле, у меня было такое настроение, что мне не хотелось скандалить. Я прекрасно понимал, что в принципе, юридически запретить снимать мне не могут, и я... Могу это сделать, но мне почему-то не хотелось с ними ссориться. И тогда уже ко мне в голову пришла весьма интересная идея, что не обязательно же снимать мне, правильно? Ведь я могу найти... -touch -touch, наших подписчиков, которые отправятся на арену за меня и тихонечко все снимут. А по кадрам, которые мне покажут, я смогу, в принципе, высказать свое мнение и так, по большому счету, и получилось. Мне удалось заглянуть на арену, я посмотрел на нее своими глазами, там тоже шли праздники, это был выходной день. И как бы портить кому-то репутацию, праздник, собственно, это совершенно не то, чего мне хотелось. И совершенно не то, чем мы здесь занимаемся. Нам интересно смотреть на то, как лазер работает в этом мире, в разных других клубах. Поэтому мы, собственно, и делаем все то, что мы делаем. По кадрам, которые сейчас вы видите на своем экране, Никита, to. Никита, to -то, äh, Никита поднимает тост этой картошкой. За что ты поднимаешь About тост твои слова? Никита поднимает тост картошкой за мои слова. По кадрам, которые я увидел, и, в принципе, заглянув на арену, очень интересный концепт с перегородками, которые оформлены, ну, такое чувство, что это обои. Уж не знаю, насколько хорошо они светятся. Этого, к сожалению, невозможно понять. не визуально, заглянув туда, там был выключен свет, ни по кадрам, которые вы сейчас видите. Снято не очень, будем откровенны, но зато это позволяет нам дать какую-то оценку этой арены. Напольное покрытие на одной из двух площадок. А, да, стоит заметить, что после того, как меня не пустили на первую арену, на вторую я уже не поехал. Но мои тайные агенты, тайные голазертакщики посетили обе арены. Поэтому рассказывать я о них буду в купе, чтобы, ну, немножко было попроще понять, что же такое Сайбертак в Краснодаре. Так вот, на одной арене напольное покрытие какое-то черное, непонятно что это, на второй вообще лежит плитка. На мой взгляд, так категорически делать не стоит, это и опасно, и некрасиво, и неинтересно одна арена явно поновее и поинтереснее, там перегородки оформлены с помощью фотообоев под каменные стены, достаточно интересная концепция, в то время как на второй площадке черные перегородки с минимум рисунков, очень темно, очень непонятно, но что самое плохое на мой взгляд на этих аренах это батареи, и на одной и на второй арене есть батареи с совершенно незащищенными углами, это опасно это может привести к травмам, поэтому пожалуйста, это не наклеить силиконовые уголки на батареи или сопрятать их куда-то, как это делают на многих аренах. Я не думаю, что это стоит больших денег. Позаботьтесь, пожалуйста, о безопасности игроков, которые ходят к вам играть в лазертак. Дыма на обоих аренах не включали нашим тайным гоу В разговоре с администраторами клуба я узнал, что дым раньше был, но датчики, которые стоят в помещениях, они дымовые, то есть реагируют на дым. Из-за из этого дым-машину просто перестали включать, чтобы не срабатывала пожарная сигнализация. Вопрос, как как это работало раньше, ну, оставим открытым потому что датчики срабатывали явно все время, но почему-то тогда это никого не смущало. Что увидел я? Я увидел хорошие администраторы, которые одновременно являются аниматорами, то есть там проходят комплексные праздники, ребятам респект. Никого просто так ругать не хочется, но хочется сделать так, чтобы лазертак шел вперед, а не топтался на месте. Оформление зоны фае в клубе, в котором я был, мне понравилось. Оборудование на обоих площадках Rift. Здесь, опять же, есть мнение о игроках. Они сказали, что, в принципе, оно работает, но, как я понял, работают не все бластеры или работают не полностью исправно. Мне, как вы понимаете, поиграть не удалось. В целом, что хотелось бы сказать про лазертак в Краснодаре. Есть три арены, но сказать так, что есть какая-то, кого бы я порекомендовал... Наверное, нет такой времени пока в Краснодаре. А мне понравился персонал. Персонал реально добродушный и в космике, и в КИбертаге, в котором я был. Если вы живете в Краснодар, сходите туда, ставьте свое мнение, напишите его в комментариях, если вы с чем-то не согласны. Если вы хотите стать тайными гоу-лазертакщиками, пишите в комментарии, присылайте свои видео или просто пишите в личные сообщения. Пообщаемся, может быть договоримся о съемках. Не забывайте участвовать в наших конкурсах. Сейчас идет два конкурса. Можете посмотреть о них в наших предыдущих выпусках и принять участие А это видео однозначно заслуживает вашего лайка или дизлайка и комментария Мы будем очень рады, если вы напишите свое мнение о том, что вы сегодня посмотрели Ну и, конечно, хотелось бы анонсировать, что уже в январе будет первый прямой эфир 2020 года Где мы будем разыгрывать новогодние призы и закрывать конкурсы, которые сейчас идут Подписывайся на канал, ставь лайки, играй в Лазертак go! Лейзи так. А мой бургер принесут, интересно, Никит? Не знаю. Птичка выключишь.